Здравствуйте дорогие друзья Мы продолжаем испытывать ультрастойкое защитное покрытие бронятор На прочность и эластичность В первом видео по этому крылу мы проехали с фургоном Как вы видите покрытие осталось целое Не треснуло, не лопнуло А сегодня у нас более жесткий тест. Сейчас мы проедем по этому крылу экскаватором в массе 26 тонн. Ну, есть небольшие потертости, но в целом, тут еще грязь, в целом бронятор, выдержал. Сейчас мы э, сполоснем крыло и покажем результат. Мы отмыли наше крыло. Как вы видите, в некоторых местах краска сошла. Но в целом ультрастойкое защитное покрытие бронятор. Прошло испытание на прочность. На отлично!